Привет всем! В сегодняшнем видео я хочу с вами поделиться моими заказами с сайта Алиэкспресс. Я покажу вам свои заказы за осенний зимний период. Я очень люблю этот сайт, он удобный, удобно им пользоваться. Еще мне нравится в нем то, что пришел, допустим, в плохом состоянии или тебе не понравилось качество, можно открыть спор и тебе вернут либо половину суммы того, что ты заплатила, либо полную сумму. И еще возможен вариант, что тебе пришлют еще раз такую же вещь, только уже как бы хорошую. Почему бы не заказать вещь, которая стоит у нас почти в три раза дороже? В общем, я начну с одежды. Первое, что я заказала... Это кофта с черными рукавами из кожезаменителя. Она мне нравится, я ее очень часто ношу. Красиво сочетается с черной кожаной юбкой. Также можно носить с любыми джинсами, штанами. Эта кофта довольно неплохая, но есть один такой минус, что когда тебе жарко, как бы у тебя тело потеет, мне становится очень некомфортно из-за вот этих вот рукавов из кожезаменителя. То есть ткань это плотная, она не дает коже дышать. И вот я думаю, что вот это в ней минус. Заказывала я ее в сентябре. Пришла она мне в ноябре, а в хорошем качестве, хорошо запакована, хорошо сложена. Но ну вот только была немного помятая, но это естественно все. Ссылки на вещи я оставлю внизу. Следующий заказ это серая укороченная футболка Geek. По-другому называется Nacrop Top. Вот это, вообще, теперь моя самая любимая футболка. Я уже скорее жду лет. Она хорошо смотрится с джинсами либо с шортами завышенной талии. Шла она долго. Я заказывала ее в сентябре, а пришла она не только в декабре. По отслеживанию вроде как задержалась на таможне, где она находилась. Цена около двух месяцев. Но в общем качество отличная ткань, приятное тело. Следующий мой такой грандиозный заказ был в начале ноября. Я заказывала подарок себе на день рождения от родителей. Я заказала ультрафиолетовую лампу для шлака, заказала также лаки несколько цветов то базу, рисунки для стемпинга и стразы. Сейчас я окажем, подробно расскажу. Лампа мне пришла довольно-таки быстро, шла она где-то около двух недель, может быть, две-три недели. Пришла в хорошем состоянии, очень хорошо запечатана, нигде ничего не треснуто, лампочки тоже там были, каждая в своей коробочке. Тут была пленка, то есть, в общем, все работало, но со временем она уже у меня стала работать только на одном режиме. Это на таймере, а в обычном режиме она у меня сейчас не включается Я не знаю, что это такое вообще Но главное, что она у меня еще пока жива Заказала вот таких 6 плаков разных цветов Фирму я не знаю, вообще первый раз такую вижу Лаки мне эти не очень понравились Их надо наносить как минимум три слоя Пигментация у них такая плохая И на ногтях держится недели максимум Ну чтобы сделать вообще такой маникюр, как Гель лак, нужны, конечно же, топы база. Фирма Гель Полиш. Не знаю, как правильно читаться, но вроде правильно прочитала. База мне не очень понравилась. И вот я когда наношу гель лак на ногти, вот я не знаю в чем подвох, либо это лаки такие стрёмные соскалываются, либо это.. Как бы база. А финиш, я бы сказала, что он неплохой. И для красоты на ногтях я заказала стразики, то есть 12 разных цветов. Пришли они у меня тоже быстро, как и лампа вроде недели две шли. Очень хорошая коробочка. Тут все разделено по цветам, по ячейкам. И для стемпинга я заказала вот таких 15 пластиночек, тут с рисунками. Тоже ссылку оставлю внизу, там все вообще, какие рисунки, сами посмотрите. Пришли не разбитые, не поцарапанные, каждая пластинка покрыта пленочкой, которую можно снять. Все упаковано, в общем, заказ мне этот понравился. Еще одно мое любимое приобретение, которое я очень долго ждала, это палетки Неги Турбан Decay. Вообще получилось так, что мама лазила по сайту, нашла эти палетки за 900 с чем-то рублей, там была очень большая скидка. И как бы настоящие они стоят, там вроде одна палетка около 2000, я точно не знаю, но примерно так. А тут все три палетки за всего 900 рублей. Мы решили с мамой воспользоваться такой возможностью, в общем заказали их. Пришли они все целые, ничего не разбито, качество хорошее и похоже на оригинал, очень похоже. Также к палеткам прилагались кисточки, кисточки тоже хорошего качества. Это единственный заказ, который я очень ждала. Ну раз мы перешли к косметике, то я хочу вам показать вот такой beauty блендер, который заказывала за 41 рубль вроде Этот beauty блендер мне очень понравился, я только им сейчас наношу тональник. Он хорошо вбивает тональник в кожу, цвет получается ровненький. И когда этот бьюти-блендер уже придет в негодность, я думаю заказать еще один. Ну, естественно, мои заказы не обошлись без чехлов для телефона. Заказала три чехла. Силиконовый чехол миньон, два пластиковых чехла, один с цветочками и один с бананами и с ананасиками. А с бананами и ананасиками я заказала со скидкой в групповых покупках. Пришел он мне где-то за месяц. Качество мне не очень нравится. Этому чехлу я бы поставила оценку 4. Следующий пластиковый чехол с цветами. Мне захотелось чего-то такого миленького, нежненького. Я когда его увидела, я его сразу же заказала. Я думала, что он будет намного ярче. А пришел какой-то тусклый. Но в принципе мне он очень нравится. А силиконовый чехол с миньоном заказала его сестра, но я решила с вами поделиться, потому что он пришел в очень хорошем состоянии, мне нравится качество. Еще одним моим заказом были вот такие вот очки простые, не помню за сколько я их уже брала, в общем это очки без стекол. Я думала, что они будут со стеклами, но вообще я их заказывала в целях для как бы, декорации, для красоты. В общем, стекла мне не особо были нужны, конечно, но я не думала, что будет одна оправа. И в этих очках хорошо то, что когда фотографируешься, у них нет отражения. 25 февраля у меня было с любимым уже три года отношений, и мы решили не заморачиваться. И заказать друг другу подарочки на Алиэкспресс. Я себе заказала линзы для телефона, монопод, тоже только он еще не пришел, уже больше двух месяцев прошло, его все еще нету. А линзы шли где-то полтора месяца. Линзы неплохие, оценку даю 4, но мне не понравилось то, что вот они на магнитиках, а магнитики на липучке. То есть она уже становится со временем не липкая, а их всего каждой линзе по три штучки. Как бы я считаю, что это ненадолго, но я редко пользуюсь, поэтому мне пока хватает, я их берегу. Вот один единственный минус, а как снимать, я вставлю сюда куда-нибудь видео на эти линзы. Этот объектив, я думаю, приближает автоматически, сразу он приближен. Он называется теле, и больше я смысла в нем вообще никакого не вижу. Ну, это объектив fisheye, 180 градусов эффект рубин глаз на этом все, все что хотела я вам показала, так у меня еще идут заказы, я думаю что будет вторая часть заказов с этого сайта все ссылки на вещи я оставлю внизу в описании смотрите, переходите заказывайте, все вещи эти проверенные то есть все они мне пришли думаю вам что-то понравилось и вы захотели себе что-то приобрести, по вопросам как заказывать, если что пишите мне в личные сообщения вконтакте я вам отвечу, я вам помогу. Ну, на этом все. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Пишите комментарии, пишите, что вам понравилось из моих заказов. Пишите, что вы заказывали, кидайте ссылки, отзывы. Я рада буду посмотреть. Если что, то тоже, может, что-нибудь закажу. Ждите моих новых видео. Всем пока!